Так, запись. Итак, первое. Когда я составляю список, чем он больше, тем лучше. И это может быть сеть-сеть, это может быть телефонная книжка, это может быть записная книжка. Там очень много разных категорий. Лысые с усами, с бородой, одноклассники, соседи по лестничной площадке, соседи по дому, по подъезду, по району, те, с кем я работал, те, с кем я учился там, в очках, без очков. На, на машинах, без машин, водители, там, я не знаю, там по сетевому проекту где-то пересекались. Мои ученики, если я где-то преподавал, это моя база данных. вот Если у вас нет списка, ребят, очень просто все. Вот прям просто. Забиваете в интернет база сетевиков. Да, и попадает вам сразу в гугле, несколько или в яндексе, в поисковике, несколько сайтов разных. Выбирайте то, что вам подходит. Около 100 тысяч человек русскоязычных на нашем пространстве международном. И я там есть, кстати, мне тоже частенько оттуда присылают приглашение. Прежде чем туда зайти, вам предлагают заполнить анкету. Вы заполняетесь о себе анкету, попадаете на базу, просматриваете людей, ищите тех, кто вам подходит, переходите в их соцсети, переходите в Инстаграм смотрите, какого уровня человек, чем он живет, какой компании он, примерно изучаете. Потом отправляете ему приглашение, любое там, напишите, хочу познакомиться с вами, или там у меня есть интересное предложение, вы открыты или нет, или там некоторые наоборот заходят, мне интересна ваша страничка, хочу о вас узнать подробнее, а потом плавно переходят к тому, когда выслушают его предложение. Плавно переходят к тому, что у вас тоже есть предложение. Ну, то есть это контакт. контакт. То есть мы идем на контакт, утепляем его. Это холодный рынок, но это работает. Не хотите э, приглашать свой круг, вот вам база, пожалуйста, не надо никуда ходить, сидя дома. Сейчас, секундочку, ребята. Так, я снова с вами. Все понятно, да? Красный, синий, зеленый. красные деньги любит бизнес. Синие – путешествия, тусовки, вечеринки, э, там, спорт. Зеленый – это человек, который любит обучение, инновации, интересные какие-то вещи, знакомства, изучает все-все-все. Желтый – это помогатор, это человек, который любит помогать, благотворительностью заниматься, быть полезным. Желтый приходит в компанию, в сетевую, для того, чтобы… Э, не быть одному. Для того, чтобы это вот очень часто на пенсии люди, когда одинокие, они переходят в желтый цвет, потому что цвета есть у вас все, но преобладает один. Желтый приходит и вот, ну вот, чтобы не быть одному, побыть где-то, вот, понимаете. Каждому человеку я предлагаю то, что ему нравится, вот, что для него. То есть все, что я перечислил, именно примерно это, я и предлагаю. Попадаю в десятку, поэтому процент Закрытие сделок намного выше. И для этого не надо рассказывать много о компании. Нужно говорить только о тех вещах, которые именно этому человеку важны в жизни. Это его ценности. Не убеждения, а именно ценности. Все. Если бы это у нас сейчас был большой тренинг, я бы вам провел практику 10-15 минут, вы бы в пары разбились и повычисляли свой, ну, повыявляли, свой цвет и цвет оппонента с помощью правильно заданных вопросов. Все, это на теплом рынке. На холодном так не получится. Так. Ага. У меня аккумулятор садится. <свят> вот На холодном рынке нужно утеплить контакт, узнать человека поближе, не продавать в лоб. Это главное правило. Сделать несколько касаний. То есть сравните это со свиданием. Так проще всего. Пригласите на первое свидание, на первом свидании секса нет. Пригласите на второе свидание, на третье. И только потом дело к сексу. Но ну, Это метафора, конечно, но она очень подходит. То есть в лоб продавать не надо. Вот почему на холодном рынке все гораздо дольше. Есть много здесь всяких тонкостей, сегодня не о них. Это этап номер один. Чем больше список и тем, чем правильнее вы его составите, тем будет лучше, ребята. Идем дальше. Приглашение. Рассылка сегодня не работает, только личный разговор. На крайний случай аудиосообщение с вашей интонацией. Для того, чтобы это сделать правильно, тоже все очень просто. Поза, настрой, энергия. Разогнали кровь физически, выбрали момент, когда вы на подъеме. Не надо это делать прям монотонно или когда вы болеете или когда у вас нет настроения. Вы сами себя знаете, сделайте себе сами настроение. Поза, поза, кто-то лежит, легко приглашает, я хожу, вот мой секрет, я двигаюсь, когда я двигаюсь, по комнате хожу, там шторку дергаю возле окна. Когда я хожу, с меня идет идет поток, человек это чувствует, с меня само льется, я даже не помню, что я говорю, но это заходит. То есть энергия идет, настроение у меня другое. Это моя поза. Если бы был опять тренинг сейчас, мы бы с вами потренировались. В следующий раз мы с вами потренируемся. Еще раз. Только личный разговор. Вот почему автоворонки, всякая вот эта дребедень, лабутень не работает сегодня. Все. Только личное выстраивание доверительных отношений дает гарантию того, что вы строите нормальную команду. Если вы это делать не умеете... Придут к вам люди и уйдут к другому, кто это умеет. Поэтому учиться придется. Вот у меня для вас такая новость, что легких путей здесь нет. Третье. Сама встреча она делится на две части. Первая – это подстройка. Вторая – это сама презентация. Это если вы встречаетесь. Если вы не встречаетесь, вот смотрите, моя история, мое «почему». То есть, помните, я вам говорил, четыре плюса – желание, готовность к действию, ситуация и возможность финансово. Вот здесь прям можете четко, моя история, когда приглашаете человека, начинайте встречу с подстройки, настройки кандидата к себе. Это три ступени. Первое – расскажите о себе, что вас зацепило, что вы тут хотите реализовать. Что вам понравилось, это откликается. Здесь нужно быть честным. Потом покажите настрой, что вы пойдете до конца, что это выгодно. Для вас это долгосрочное масштабное дело. И что вы с ним или без него, как бы он ни сказал да или нет, вы все равно будете это делать. И это у человека создает намерение определенное, что на вас может положиться, ощущение намерения. Создавайте ожидания, то есть немножко нагоните, можете жути оно, о его жизни, да, а можете э, дать ему помечтать, то есть сказать, ты такой же человек, я говорю, ты такой же человек, как и я, э, поэтому я думаю, все, что я тебе сказал, тебя точно так же касается. Деньги нужны, нужны, дом нужен, нужен, то-то, то-то нужно, нужно, хоть раз в жизни куда-то съездить, на, там, на Кипр или там, в Турцию или еще куда-то, Таиланд. Хочешь, хочу. Вот компания дает возможность. Дети растут, растут. Образование нужно давать? Нужно. Смотри, какой реальный шанс. 10 тысяч рублей ты один раз отдал, ты попал в маркетинг план, у тебя есть возможности всякие, но это гарантия того, что ты на 10% дешевле отдашь детей обучаться. Их там встретят, их там, там ну, грубо говоря, им помогут, да, их будут сопровождать. Все. Ты, ты уже для себя заключаешь очень выгодную сделку согласись а потом смотри мы все живые организмы люди да мы не роботы здоровье рано или поздно у нас начинает хромать потому что жизнь такая продукты такие экология такая стрессы постоянные рано или поздно тебе или твоим родственникам у тебя семья какая он говорит большая ребят я быстро говорю чтобы мы по времени уложились вы успеваете я надеюсь давай тогда вот вот тебе еще дополнительно медицинское обследование, обслуживание. Если хочешь, я уточню цены, возможно, прямо сейчас тебе это надо. Все, нужно, нужно, интересно, интересно. Все, цена вопроса 10 тысяч рублей готов. Будут нужны деньги, принимаешь решение, все, заключаем контракт по маркетингу, по тому, откуда деньги, как, за что, мы с тобой сядем, и я подробно тебе все распишу. От меня нужно услышать, интересно тебе это или нет. Если он говорит, да, интересно, я беру ролик или я не умею этого говорить, я задаю вопросы, говорю, есть идея, посмотри, в ролике показываю, возьмите там мою презентацию о компании, где я рассказываю о медобслуживании, где я рассказываю, там, я не знаю, там, обычная презентация, вот мы сейчас в рамках Билинкод, то, что у нас есть в записи в Ютубе, включили, сами не говорите ничего, посмотрел и спрашиваете у него, вот. Есть, ну вот, сейчас я вам вопросы проговорю, но уже на примере. Как тебе такая идея? Или что ты об этом думаешь? Все, больше ничего не надо. Теперь сделку, если он говорит да или нет, если нет, радуйтесь. Это прям золотое правило. Радуйтесь. Я говорю, большое тебе спасибо за честный ответ. Я только что заработал 300 баксов. Круто же, он говорит, да, круто. Все, давай, у меня следующий, мне некогда. Все, и он встает, он не знает, что делать. Он садится и говорит, чаще всего, я что-то не понял, я ничего не купил, а ты 300 баксов заработал. Ну-ка, давай еще раз посмотрим то, о чем ты мне рассказывал. Я говорю, давай. И я еще раз на вот эти вот эти моменты показываю основные. Тебе это нужно, он говорит, да, тебе это нужно, да, тебе это нужно, да. Как ты думаешь, сколько это стоит? Если ты можешь вот столько, столько, столько, обучение 4000 тысячи евро. 10%, 400 евро, а стоить это, это экономия твоя, а стоить это тебе будет 10 тысяч рублей, есть разница? Он говорит, есть. Выгодно? Выгодно. Да даже если ты не воспользуешься этим предложением, возможность тех денег стоит. А еще это и то, и то, и то, и то, и то. Все, готов, готов. Все, я тебе помогу эти деньги вернуть как можно быстрее, потому что я собираю команду, мы будем двигаться вместе». Если у тебя есть люди, кому это интересно, давай вместе этих людей пригласим и покажем эту идею. Все. Это один из вариантов. Второй вариант. Я говорю, что ты об этом думаешь? Он говорит, блин, нравится, хочу. Я говорю, отлично. Если не, нет. Я говорю, вот есть у меня наставник, который на все вопросы знает ответы. У нас есть система работы. Я вообще не отвечаю на вопросы. Представляешь, какой простой и легкий бизнес. Он отвечает на твои вопросы и помогает тебе сделать выбор. Все, моя задача, чтобы тебя пригласить и спросить. Кстати, если ты будешь заинтересован в заработке, твоя задача только пригласить человека и спросить, показать ему ролик и спросить. Тебе это интересно, что ты об этом думаешь? Ты же это сможешь. Он говорит, ну конечно смогу, это же просто. Учиться не надо, быстро, просто, легко. Можешь не приглашать, можешь между делом в компании просто тын-тын-тын-тын где-то рассказать, показать, не обязательно Создавать поток между делом. Теперь, это я вам объяснил то, что вживую происходит. А теперь мне сегодня задавали вопрос наши же партнеры о том, а что если человек не приходит на встречу? А что если он просит скинуть ролик? Ребят, то же самое. Говорите, тебе точно это интересно? Я тебе сейчас скину ролик там 10-15-20 минут или презентацию, да? или приглашу на презентацию, это не важно. Посмотри, я тебе через 20 минут набираю и спрашиваю, как тебе эта идея, и ты мне честно скажешь. Договорились? Да. То есть профилактику возражению и предупредите. Он обязательно посмотрит. Или скажите так, я тебе скину, но только пообещать, что ты отложишь все дела и посмотришь, уделишь этому 15-20 минут. Если так, я скидываю. Если нет, скажи честно, я даже время не твое, не свое тратить не буду. Договорились? Он говорит, ну хорошо, все, опять через 20 минут. Созваниваю с ним, то есть все то же самое, что при встрече, только на расстоянии, онлайн, по телефону, по WhatsApp, по Skype, как вам удобно, понимаете? Ничего тут такого нет. Вопросы для закрытия сделки. Найдите не только наставника, просто найдите хотя бы не наставника, если нет, человека, который будет на эти вопросы, ну, эти вопросы задавать и принимать ответ все там все очень просто то есть ты готов увидеть идею за 30 минут так тоже можно пригласить человека за 15 20 хотел бы зарабатывать полторы-две тысячи долларов в месяц вот такие вопросы хотел бы получить финансовую свободу независимость да они заучены но они работают понимаете здесь можно заменить на что-то другое на то что человеку важно интересно хотел бы найти возможность путешествовать, например, там Северный Кипр, тебе был бы интересен? Человек говорит, да. Вот у меня есть знакомый, который запустил проект, вот я сейчас с ним работаю, мы познакомились, вот, вот такая возможность есть. Можно не просто съездить, можно получить по недвижимости, например, да, там предложение хорошее, ознакомиться, вдруг тебе там понравится, или ты захочешь квартиру приобрести, или виллу, вот, и получить 10% скидку. Ты представь, 10 миллионов рублей вилла, и 10% ты оттуда получишь скидку. Ну, круто же, согласитесь. Все, то есть возможности масса. Все, научитесь только правильно продавать эксперта, своего наставника. Скажите, что это вот такой, такой, такой, такой крутой товарищ, или там женщина, или мужчина, давно в бизнесе, вот, зарабатывает деньги, нацелен на результат. Все, очень просто. Вам не доверяют ваши знакомые, вас другим человеком знают, не сетевиком. Возможно, думают, что вас туда втянули, как-то там обманули. Они же этого еще не понимают. И поэтому предложите поговорить с человеком, который разбирается в этом. Вот Здесь есть очень классный момент. В чем? В том, что если вам оппонент скажет кандидат «нет, не буду говорить», это значит, что ему неинтересно. То есть это выявление сразу на неискренность. То есть он говорит, да, да, интересно, рассказывай. А когда ты предлагаешь поговорить, задать вопрос, он говорит, давай не сейчас, давай не сегодня. Вы четко внутри понимаете ясную картинку, что ему неинтересно, вы зря теряете время. Я лично иногда обрубаю прям встречу, говорю, я вижу, тебе неинтересно, давай мы на этом остановимся, распрощаемся с друзьями, потому что у меня есть другой человек, на которую я потрачу время, а ты это время с пользой для себя проведешь тоже по-другому. Договорились? Кто-то включил микрофон. Людмила. Вот такие моменты, ребят. Смотрите, что еще. Вот, видите, после презентации вопросы. Ну, все просто. Все очень просто. Эксперт задает вопросы в ролике у вас все есть и подготовка самый важный момент вот четыре шага подготовка приглашение показать идею можно не приглашать а просто спросить онлайн вот показать идею и закрыть сделку закрытие сделки работа с вопросами это называется возражение проводит ваш наставник все все все очень просто вот есть у кого вопросы, ребят, вот по вот этой теме, по вот этому, как, как работать вообще, нравится, не нравится, делаете вы так, не делаете. Ну-ка давайте, поделитесь своим опытом, что из этого вам подходит, что не подходит, что понятно, что непонятно. Я жду от вас обратной связи. Кто готов? Да. Ну, я хочу спросить. Я хочу спросить. Ну, допустим, я приглашаю э, девочку. У меня есть девочка такая, она еще не раз не писала на встречу, хотя я ее уже раз здесь приглашала. Вот. Она все как-то то ли стесняется, то ли что, то ли боится чего-то, то ли что. Вот, я говорю, Олечка, ну пойдемте. Вот, говорю, мой спонт, свой наставник. Он, говорю, ответит на все ваши вопросы. Вот, а вы не можете рассказать в двух словах? Я говорю, нет, я в двух словах не могу рассказать, потому что это надо все показывать рассказывать. И вот, понимаете, вот она, конечно, обещает прийти, но каждый раз не приходит. Вот не ну приходит... и получается, что вы превратили приглашение в уговаривание. Если вот. он не может найти время, чтобы прийти, и выслушать вас, вы думаете, что он будет работать, этот человек, найдет время, чтобы быть частью вашей команды, этого не будет. Пошлите на три буквы смело и все. Понятно. Все. Спасибо. Попросите честно дать ответ, честно. И сказать, не интересно, скажи сразу. Все, я пошла дальше. Угу. Все. Поняла. Поняла, спасибо. Вот у меня много знакомых, и я их многих знаю хорошо, но я не могу определить, красный, они красные, синие или зеленые. Поэтому я не знаю, как мне в моем списке их ну, отметить. Ну, рассказывайте обо всем тогда. Скажите, есть вот это, вот это, вот это, вот это. Что тебе больше интересно? О чем мы сейчас вот будем говорить? Я просто... Когда с человеком разговариваю, я пытаюсь найти, вот, ну, в личной беседе, его болевые точки, что его в жизнь устраивает и какие у него проблемы. А и как вы их вот ищете? Помощью... Ну, я же с ним разговариваю, спрашиваю, так как ты живешь? что спрашиваете? Как ты живешь, как у тебя дела, как семья там, как у тебя... Даже вы если думаете, людям приятно рассказывать о том, что у них какие-то проблемы? Я думаю, нет. Они всегда класные, ну, ну, что все Тем грустные, не менее, хвастаются. рассказывают, какая семья, кем работают, кем человек работал. И ваше и он уже на Ваша презентация превращается в посиделки и в душевные разговоры. Это бизнес. Вы путаете. Ну, ну... Я бы задал один вопрос. И сказал, слушай, если бы у тебя было 10 тысяч долларов, на что бы ты их потратил? Вот для себя лично и в зависимости от того, на что он потратит, на обучение, значит, зеленый, на путешествие, значит, синий, вложит в бизнес и будет зарабатывать куда-то запустить, значит, красный. А если на благотворительность потратит, или папе, маме поможет, или бездомным животным, или еще кому-то, значит, желтый. Все очень просто. Задайте один вопрос. Если бы ну, у тебя было 10-20 вот долларов, что бы ты сделал? А спасибо за вот эту идею. Ну, я так делаю постоянно, это на холодном рынке. А на теплом-то мы людей знаем, поэтому на теплом и проще, и горячем. На холодном рынке есть, как и в онлайн-пространстве, есть одна проблема. Люди вам не доверяют, потому что на холодном рынке вас не знают. Нет доверия. А если нет доверия, продать очень трудно. И получается, что мы либо обманываем, либо уговариваем, либо заставляем людей что-то делать. Это неправильно. Бизнес должен быть экологичным, честным, открытым, достойным. Ведите себя достойно. Не обманывайте, не уговаривайте. Ведите себя экологично. Спрашивайте, не навязывайте, не уговаривайте. И тогда пойдет все в удовольствие. Делайте между делом это. Это войдет в привычку, и вы не будете видеть каждого как потенциальную первую линию, не будете прыгать как паук на муху на паутине на каждого, и люди от вас не будут шарахаться. Не услышал, неинтересно, все, окей. Предлагаем каждому человеку только один раз. Все. Второй, третий, ни в коем случае не звоним. Ни в коем случае ничего не делаем. Спрашиваем разрешение. Можно идти? Иногда буду скидывать новости. Все. Если он скажет можно, скидывайте. То есть у каждого человека есть свои собственные границы, которые мы не нарушаем. Все понятно? Сергей Галина Щеголькова. Я бы немножко поспорила, не поспорила, а добавила бы, чтобы не посылать потенциального партнера на три буквы, как вы сказали, <смех> сказали, может быть, применять метод продажи своего верхнего спонсора, использовать. Но если Просто он не приходит на встречу, если это... он <смех> не идет на контакт, если ему не интересно, ему не задали всего один вопрос. Ты вообще открыто к новым предложениям или нет? Понимаете? <смех> Если она открыта и хочет чем-то разобраться, только тогда нужно продать спонсора. Ну, понятно. Но я тут поняла что, я поняла, что она не, не согласилась прийти на встречу со своим спонсором. Ну, с ее спонсором. Вот что в чем дело. Ну, хорошо. Ну, ей неинтересно. Видите, тут надо ну, с самого начала отслеживать. Неправильно делается предложение. Не заинтересован человек. Не попали в десятку. То есть у него, смотрите, не четыре плюса, а, например, нет желания, минус, и его все равно приглашают. Не готов делать ничего, минус, а его приглашают. Вот Ситуация, может быть, и есть, и возможность есть, но желания и готовности к действию нет. Готовность к действию – это когда человек приходит на встречу или когда смотрит видео. Вот это называется готовность к действию. Он уже делает первое. Понятно. Еще можно вопрос? Да. Смотрите, очень много случаев, когда человек не вникает в программу, не вникает в маркетинг, ничего не изучил, там по интернету в скайпе ловит какого-то своего знакомого и подтягивает своего высшего спонсора. А вот таких очень полно случаев. Ну, то есть набрал и, и потом трубку отдает. На, на, да, расскажи ему, да. да, да ну я бы на месте спонсора сказал бы еще раз так сделаешь и у тебя больше не будет спонсора-наставника. Ты должен продать меня дорого. Только так я буду сто. Иди учись. Не умеешь? Иди учись. Я скидываю аудиозапись, как продать меня. И говорю, прежде чем ты будешь, ты делаешь черновую работу. Твоя задача пригласить, показать и спросить, как тебе эта идея, что ты об этом думаешь. Если нет, следующий. Нет, следующий. Если да, тогда представляешь дорого меня и предлагаешь поговорить со мной, чтобы сделать правильный выбор. Очень просто все. И очень много случаев, когда человек даже не подозревает, что его вообще в разговор подтянут и о чем речь будет идти, вообще о чем речь. Это вы имеете в виду сам наставник. Нет, это вот, например, мой личник приглашает наставника к совершенно незнакомому человеку. Вот. Ну, И человек тогда даже я не понял. Курс. То есть обманным путем, нечестно, лишь бы заинтересовать, лишь бы получить результат. Я в самом начале всем говорю, ребят, для меня самое ценное – это быть экологичным. Если я сам увижу, что тебе это не нужно, не интересно, если ты не даешь разрешения… Нет разговора на вторжение в личное пространство. Если ты заинтересован, открыт, мы рассматриваем. Есть законы вселенной, которые нельзя нарушать. Ну, ну хорошо, он сто раз так сделает, сто раз не получит результат, уйдет из этого бизнеса и скажет, бизнес плохой. Но если наставник вовремя отследит этот момент и подскажет, как сделать правильно, и тот человек получит результат, который вот так приглашает, но по-другому это сделать, все останутся довольны. Я всегда говорю, я честно веду дела, мне негатив не нужен. Мне нужны люди серьезно настроенные, готовые работать честно, открыто, экологично и достойно. Я это прям подчеркиваю. Если ты такой человек, со мной разговариваю, если тебе вот такой подход не нравится, сразу до свидания. Все. Научитесь отталкивать людей от себя. Это трудно сделать. Я помню, в моей практике самое трудно было закрыть сделку. Как только вопрос подходил к деньгам, я прям ступор ловил. То есть я все рассказал. Цель показать, цель презентации, давайте общими словами, это закрыть сделку. Раньше так говорили. Сегодня я говорю, цель презентации – помочь человеку разобраться, нужно ему это или нет, чтобы обе стороны остались довольны. Смените цель. А многие ставят неправильную цель. Они говорят, цель – рассказать о компании. Я говорю, отлично, вы рассказали, вы справились. Расскажите хоть миллиону. А если вы поставите цель разобраться, сделать правильный выбор, либо закрыть сделку, либо отпустить человека, он недозрел, либо перезрел, цель другая, то, соответственно, и результат у вас будет другой. Очень часто люди делают эту ошибку. Моя цель – рассказать о компании. Ну, ты рассказал. Красавчик, тебе десятка. Все. Человек послушал и пошел. Он не знает, что с этим делать. Зачем ему рассказывали? Кому знакомо, можете прям плюсик поставить. Итак,